Что это была за коррекция? Самое главное, что это был за отскок. Ребята, это разводило. Как разводят людей. То есть, чтобы люди же все понимают, что 10 лет назад был кризис. И все знают эту тенденцию, что каждые 10 лет происходят кризисы. И многие же к ней готовились. И кто-то покупал доллары, да, кто-то продавал акции. И нужно же что-то такое сделать, чтобы народ, то толпа развернулась и обратно эти доллары слила, и снова зашла в акции. И то, что я наблюдаю в 2019 году, конкретно разводила его. Доллар опять в России опустили до 65,5, люди опять психанули, которые купили его за 70, начав кричать, опять нас разводят, сволочи, и начали покупать акции, закрывая свои короткие страховочные позиции. Все. Результат достигнут, да, то есть толпа побежала. Почему люди это сделали? Потому что они изначально, даже когда заходили в эти позиции, они заходили, отвечая на вопрос, как. Они не отвечали на вопрос, что они собираются делать. То есть, если ты готовишься к кризису, значит готовься к кризису. Значит продавай недвижимость, значит продавай автомобили, продавай земельные участки, делай спокойно диверсифицированный портфель. 50 процентов валюта, 25 процентов короткие облигации, 25 процентов дивидендные акции. Все, тебе пофигу, растет доллар, падает доллар, что там происходит на рынке. Ты знаешь, что когда упадет, ты точно будешь в равновесии, ты не будешь вместе со всеми валиться и тебе не надо будет стрессовать по этому поводу. Поэтому это и хочется донести как можно большему числу людей и в принципе долгосрочно, я уверен, там ну, долгосрочно я уверен, что заработаю, потому что люди идут со мной, потому что у меня видение есть и в это видение встраиваются люди. Я не могу транслировать того, чего я сам не делаю. Давайте подпитываться друг с другом в этом направлении.